Всем привет. Продолжаем проходить игру It Takes Two. Всем привет. Прошлый... <свист> прошлый раз мы остановились на боссе. Так что... На боссе пылесосе по прошлому. Да, так что желайте нам удачи. Так, что тут надо делать? А, смотри. Ну вот тут фигня какая-то выиграет. Так, давай поднимайте наверх. Мне, видимо, надо... Здесь да и. Все, давай, давай. Давай, не вон, не вон, не вожай, не в него, бегу, по тебя открывай. А, вс, да, брод, брод все Так, он тут еще какие-то бифли отправляет. Аккуратно, не умри. Давай, давай, давай. А, а смотрю, у нас тут еще и жизни. Да, да, да. Я вдох. Только не, не умри, не умри. Хорошо. Давай, давай, можешь. Я, я... Опять... Давай, давай, я. Возьму. Опять подними. Я готов. Давай. Давай. Давай. Давай. Давай. Давай. Еще раз. Еще разок. Все. А, все, все. Опять. Не умри. Мины, мины, мины, мины. Что да ты чё? Да ой, -ой. ой, -ой. А -а. Когда он пуляет этими я так понимаю, Да как я? Да, да да да да да. Сейчас да. Я... я. да. Сейчас. Сейчас а, да. Ой, Давай, Погоди я садись. готов, готов, готов. Mm -hmm. Давай. А где они все? А больше нет? Где? Где? Тогда они тебе попали. Опять, опять, дитя. Камушки, камушки. Так, ну, половину. Видимо, нам с тобой надо вместе стоять, когда он пуляешь. чтобы туда них да. Все, давай я тут бегаю. Давай. Все, я всё, погнал. погнал. Так, все, я села, два. давай. Готов. Давай. Ну-ка, давай. Давай, давай. Все, будь. Да, я попал, попал. Так, ну, я дыллу еще заходят два, и в принципе мы должны его победить. Да, не Главное пройти эту а дыллу. Давай. Так, она стоит, стоит. Всё, погнал. Давай. Готов. Только не промахнись. Давай-давай. Всё. А. Всё. А, давай-давай. Руки, мол, вырвем. Давай-давай. Так. А, поднимай, поднимай. А, давай. А-а-а, смотри. <laughs> глазки высоте. Да. Давай-давай, я взму, ну все, минус глаза получается. так. Так, и что дальше? Куда теперь? <связь> не знаю, мы победили пылесос. Босса-пылесоса. Думаю, на этом не закончится. Думаю, да. <связь> И куда мы попали? Опять туда, где мы были. <труху> Потому что она любит своих родных. <труху> так, и мы опять что ли? А, ну тут уже более все раздобленное такое. Ну и опять по этим трубам. Ну пойдём. они уже... Mm -hmm. Ну да. Ну мы сейчас наверное, куда-то... Типа на свободу или... или как? Или что? Пратит жижа. Как супчик. Ясно. Yes. Yes. А что делать? Что вон, вон, наверх. Ну а как я, по-твоему, туда допрыгнуто? В смысле? Ну чё, если ты профессор? О, нормально. ну конечно, а что там еще-то делать? Так, я думаю, я не знаю. Так, пролазим. Чпок, и мы внутри. Раз, два, три. И мы внутри. Опять мы далеко. Куда нам? А-а-а. На ну, может, типа, Кроуд должна попасть как-то. Да, я понял, да-да-да. Вот, они ещё никак не могут. Чё это? There... А, молоток? И, типа, это говорящий молоток. My My of... Такому сложно будет нос сломать. Сердечная женщина. Я вещь. А тут уже дырявый чемоданчик. <смех> Отличная команда. Говорящий молоток, я, ты и гвоздь. Так, нам получается я сейчас какие-то типа сверхспособности. Опа, ну-ка, стой на месте. Ну что, ты в меня не попал, то в гость попал. О, дай. я бил, бил! Бей, бей, бей, бей. А, а ты не можешь встать? Нет, я записал гость. Ну-ка, дай еще раз? Как я так? Давай. Вот, видишь? <смех> ладно, ладно, да вс, не бей, не бей, не бей. Ну не, дай я разочек ударю. Ну дай! Дай! Не попадешь. Макс! Ну давай, давай! Нет. Макс, ну дай нам, ну, пожалуйста. Ну давай, давай. На тебя, на тебя, на тебя, на тебя, на тебя. Опа! Так, ну короче, смотрите. У меня молоток, а у него <сас> <допяще> летающий гвоздь. <бель. сас> у меня гвоздь. Да, видимо это нам сейчас как-то понадобится. А, нам просто вниз. <сас> Смотрю куда. податься. Так. А я ну, могу? Уже... Это будет очень прикольно. Так, ну я вот смотри, могу бутылку риск. Не... А я могу. Нет. Где я? Так, ну пойдем пробовать, проходи. Давай, давай. Что, а ты не смог? Нет, я не могу. Ну я могу жопой. А, нет, нет, нет, да, ты с той стороны будешь смотреть. Я тебе еду, Все, все на позиции. Так, я тебе открываю, и ты получается. Ты можешь перепрыгнуть? Смотри. О, я в рол скинул. Ну ты издеваешься, Макс! Давай! давай. давай. Че? Ой, я могу пригвозить. Ну давай! Ну все. А, я хотел бы. Ты в только попасть. подожди, пока я перейду, а потом да. да. Так, что дальше. Не получилось я прокинулся. А, вон, смотри, тут второй из позиции. Вот, тут второй серий. Сказала, ты его да? тоже можешь призвать? Смотри. Нет. Нет? Ну. Так, ну это видимо для меня. О, нет, какая-то Так. куда? Не та кнопка. Так. Нормально поедем. Вон, смотри. Чё? А, я так а могу перепрыгивать. Ну а -а -а. я тебя молотком цепляюсь за твой гвоздь. Ну, за мой можешь? Так это не мой. В смысле? А. Вот это не мой. Ну так попробуй его призвать. Стань твоим. Да, не могу я его призывать, он будет ржавый, Мне не нравится. Так, ясно, идем дальше. Так, это вот это... ты мне пригласил. Да? да, да, да. А, ты в него оба. Так, вс <свист> ⁇ Так, дальше идем. А, вон еще одна желтая есть. Давай. Туда? Да, да, да. Так, вот ты же уже... <свист> <свист> да. <свист> Давай! Я, да, ты... я поближе, я <свист> поближе. <свист> ну, блин. Я поближе к тебе. Всё? Да Макс, ты, ты издеваешься! <сёк> всё, да всё, уже да. не смешно, ну серьезно. Ну ладно, ладно. Я ничего не сделал. Я видел, это я написал. Ну да, почему? <сёк> Что там написано, а <сёк> Да... Ничего а, не написано. А, О. вот всё. <сёк> Без комментариев, пожалуй. <сёк> Тяжёлая да? Так, вот, смотри. <сёк> а вот... а, -а, -а, -а о, еще один вот, будет? Вот, смотри, я тебе вывучила. Вот. А, а тут, получается, я не могла, всё Ну да, да. Так, смотри. Ты чё? А, давай! Давай-давай-давай-давай-давай! Всё? Да, да, да, прыгнул пока. что у нас тут? Ну, по идее, лестница какая-то. А, это бить надо? А, это, наверное, тебе надо, Макс. А куда? А, вон внизу, давай-давай, поднимай. А, а как? я побью. А, давай. Еще? я. А, ну ты только один раз можешь? Думал, ты, вот, давай. Давай. Ага. Так, и второй, да, а, у тебя есть? Даже... Да. Давай. Оп, все. Так, все. И что нам время? Ну, наверное. Так. Ну давай. Так в смысле? А. Ну, я... нормально. Да вообще отлично. Просто ты как обычно. Ну да. Ничего. Ну ничего. Задерживаешь игру. Ну да, и чё? Время, деньги. Так. Ты ч, себе бизнес-вумен. Ну, Меня-то куда... за что? Ну а ты куда под, под молоток лезешь? В Горячую руку. Ну захотелось мне под молоток, кстати, ч. Ну, не могу не дать рассуждать. Могу. Нет. Оо. По... Как это называется штука? А, барабан. В смысле, какой барабан, он трещит типа трими. Погремушка? Наверное. Не, ну и погремушка, конечно. Для сальса ты крою она. Для сальсы? Ну это ими гремяты сальса помцу. Ну там вообще-то эти. Ложки, типа, ну не ложки, а такие, типа, погремушки. Да, да нет, вот такие звеню... звенюшки, типа, ну звенюхи. Там такие диски э -э металлические, они друг от друга бьются и такие звенюшки, типа, получаются. Как у детей. <сус> Я не понимаю, <сус> всё, о чём ты. <сус> <сус> Че, Чё, попробуем? Давай. Так, молоток. Че там красиво? А, ну это как эти, как зайчики, да? Типа, Которые была... волосы. Наверное, так. Три, два, один, погнали. Ну нормально ты погнала. Пожок тебе да блин, ну это сложно Ты очень быстро бьешь На! А меня две осталось! Да-да-да! Да-да-ям. Ну давай еще раз попробуем, что. Не. Ну пойдем. Умею проигрывать достойно. Я что возьму у тебя реванш? Пожалуй, не возьму. Ну что ты там, как обычно, задерживаешься? Да Зайду я, иду. О, ну как я сходу, да? А? Ага. А вот. что я сделал-то? Ну ты кнопку нажал, еду. Ты что сделал? И че, а че меняется? Так в смысле, а, вот эти вот шрупики, вот видишь, они поднялись наверх. А. -а, -а. Mm -mm. Это не шрупики. Ну мы шестереночки. заметить. Я тебе ищу, ну, механик. Ну, судя, судя по всему, тебе туда? В желтые деревьяки. А. а, подожди. Что, мне туда? Да, ну, а иди сюда, стукни тут. Думаешь? Я не знаю, для чего-то же надо тебе. Нет, это как платформа. Типа, она тебя, наверно, потом наверх поднимет. А, ну наверно. наверное. Ну, Выйди. Ну, все, погнали. Ты мне уже... Да, да, да, водик Ой. Ну что, бывает, это нормально. Ничего, это нормально. Прижимаем. Да. да. Ну Ой. что, ты тут да, давай поближе к тебе. Вот так вот нормально. Потом я до другого не допрыгну. Я посмотрю Да сейчас я просто попрыгну нормально. О, все. Так. Ага, ага. Так. И чё у тебя кнопка идёт, что? Сейчас посмотрим. Да, вот тут. Да, Шлёпни. да. Шлёпни. Вот. А, вот, да. Ага. А. Да, да. Ну, я же говорила, что у тебя под этим будет. И чё это? А, всё, окей. Всё, понял. А что случилось? Я себе дверь открыл. А. -а, -а. А-а-а! И там я так же сделал, да? да, да. Понял? Да. -мо. Так. Да. Да -да -да -да. Ну смотри, тут опять такая подформа. А, mm -hmm. значит ты куда-то, это... Да, вот-вот. Нет-нет, ты останься. А, нет-да. Ой, нет, там да. смотри, это, это... Да, Ты вот тут стой, а мне давай тогда... Видимо, туда налет. Ну да. Нет, нет. Чё, туда не пойдем? Куда? Туда. Ну, сейчас давай к готову пройдем. А, -а, -а, -а. а и снизу. непривычно. вы <свист> готов? А, бой, я вас могу тебе. Опа. Давай. Давай погнали. Ты. На месте. Стой, стой, стой, нет! Я думала, я успею. Давай, вот так. Стопэ. Все, поехали. Да ты куда, не туда! Нормально? Да. Всё, давай. Так. И сейчас это... Давай. Чпоп. Всё, погнала. А дальше что? Какая-то кнопка, смотрим. Ч? Запрыгивай, что ты. Что такое? Чпок? Нет! Не... Фуф, а -а -а. боже мой. Так, а мне потом все что надо сделать будет? А, тебе просто успеть надо, я понял. Естественно, отлично. Налево, налево. А -а -а. А -а -а. Ой, я могу ее взорвать. О, реально взорвал, смотри! Что такое? Да? Нет, этот, газовый баллон. Так, ну давай. вот так и вот так. Ой, чувствую, мы тут надолго. М -м, поближе, да, надо? Нет-нет-нет, оставь, как есть. А, оставь. Вот. Оставил. Ну, ну, зачем ты тронул, а? Чтоб ты и поближе. Ничего не трогай. Да всё, не трогай. Всё, пусть вот будет как будет. Да давай, давай. Нет, сделай поближе. К центру? Да, к центру поближе. Вторую или первую? Вторую. Ну. Что сделал? Все, во, да -да. идеально. Вот там, там. О, -о, -о, -о, -о. удивительно вышло. Почти с первого раза. Так, иди вставай. Куда? Ну. А, -а, -а, а. Вон эту долго таскал мозг. И ты получается ко мне приплыл. А, все, да, я на месте. А, смотри! Грой! Ну, давай. Ты испугался? Я не испугался. Обожался? Ну, немного. Я тебе третий гость, блин, принесла. Где спасибо? Спасибо, чё? Не за что. Я просто пробегу на пивы, получается. И что? В смысле, зачем? Давай, давай. Ой, видишь? Идеально. Dream Team. А, да. Что? Что? Ну давай. Так, ну отлично, еще одну половине на дверь. Так, ну я тебе добираю, давай. Давай. Давай, давай. <смех> давай, убирай. Убирай. Подожди. <смех> так, вс, я тут. Куда тебе дальше? А. А, а, да, выдвигай эту, а потом тут Давай. Так. Подожди. Давай на Ага. И налево. Ага. Ну, господи, Что? Если бы ты сейчас упала, это было бы очень ясно. Ну да. Ух, а куда дальше? Нет, куда? Да, тебе банки разбить Да, Ага. Для ага. тебя угодно. Хоть банки разбился. Чего? Всё, скажешь. Ты на кого угодём укажу? Да. Жёлтко. Несерьёзно. Да? Да. Ну, сейчас покажу кого-нибудь. А Роуз сможешь? Конечно. Ты детей будешь бить? О! Я думала, ты типа про нас. Я говорю Роуз. Ну, я думала, ты про ну, про мою... Ну? Ну, а Роуз это ребенка не кукольная фигурка. А, а если бы Роуз была кукольной фигуркой? Нет, в смысле... Ты ну, меня не понял. <свят> что тут происходит? <свят> Гвоздики. Гвоздики? А, Гвоздики. озере. А. <свят> не смотри. Так, ну куда они упадут, тень, как бы это не... А, вот, а, а, давай, проходи. Да, под... А что я. Into. Что значит проходи? Я еще, я еще не готов. И сколько тебя ждать? В смысле, все? Я уже на месте, вообще-то был. Давай, на короче, месте. смотри, я тебя открою и проходишь, Давай. Бегом, вози на меня летят. Все? На месте? А что мне э, сделать, извиняюсь, застрой другого? А, -а, -а было, я, я, это... я должна быть с тобой, все, сейчас. Чё? Я должна успеть, успеть должна а а с этой стороны зачем тут? А, типа, чтобы ты первая прошла а тут у меня. А, кстати, да, наверное. Ну ладно. Я думаю. Ё-моё. Ты ч, ч с тобой? Ты где? Вон, вон! Под гвоздим. Блин, у меня плохо поставило. Гвозди, гвозди! Нормально. А, и тут еще гвозди будут. Фух. что фух, фу, мы вот еще с первого раза прошли. Ну знаете, да, что-то. А, смотри, опять какая-то Да, ну все стукнуть надо, а мне вбить. А, давай. Все. А ты как? Ну я убью. А, с коробок. Давай. Ты У а! меня моим же оружием попадает. Сейчас а рано. куда мы вообще идем? А, и за сундуком, он уезжает. каких то оснований непонятно. Давай, давай, Да. Шпох. Всё. Всё? Да. да. Ужавый. Ты привет Шпох. от столбника? Нет. Значит, я рановато. Ну всё, считай. Ширка падает. Таааак. Ты чё? Трансформер. Йо. Так, ну ребят, опять босс Так что, наверное, прохождение Опять серия да? Всем удачи, всем так, пока Всем пока